Привет! ребят, с вами снова я Тилька и надвигается Хэллоуин. Если честно, мне безумно нравится этот праздник именно своей атмосферой. Все перевоплощаются в какие-то необычные образы и мне тоже не хочется оставаться в стороне. В прошлом году я создавала образ мексиканской невесты, мертвой невесты, сделаю такую поправочку. А в этом году мне хочется попробовать воплотить такой образ, который у меня недавно вместе с Денисом родился в голове, это королева пауков. Я надеюсь, что это получится круто, и то, что я вижу сейчас в своей голове, у меня получится воплотить в жизнь, и мне будет приятно, если вы меня поддержите лайками и подписками на канал. На словах это все, конечно же, классно звучит и клево, но вы прекрасно знаете, что в плане макияжа я тот еще рукожоп, и я до сих пор еще в каких-то моментах учусь делать все вот это вот на своем лице, и поэтому мне хочется вам тоже порекомендовать классный канал, по которому я учусь делать макияж. Я предлагаю вам посмотреть действительно крутой канал художницы, косплеера и визажиста Элис Юрик, посвященный макияжу и гриму. У нее на канале часто выходят ролики про грим любой сложности, а также туториалы и трансформации от самых милейших до самых жутких существ героев из разных игр. Подписывайтесь на ее канал, учитесь и смотрите макияжики вместе со мной. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Я решила не мучить вас нанесением тона, линзами и прочим, поэтому сделала все максимально быстро для вас. Вот такой коротенькой нарезочкой. Из палетки Nix Perfect Фильтр я использую самый светлый оттенок теней, который наношу на всю область вокруг глаз. Да, мои техники, наверное, могут вас шокировать, но что поделать, в моем детстве не было бьюти-блогеров, которые показывали все видео. Да и меня как-то макияж не особо интересовал. Сейчас я конечно жалею и пытаюсь наверстать упущенное. Далее из этой палетки я беру оттенок потемнее и наношу его на складку верхнего века. И обязательно хорошенечко тушую, растягивая тени на неподвижнее века. Почему я делаю именно так, не могу особо объяснить. Просто я так вижу. Мне даже кажется, что мои вот такие вот туториалы идеально подойдут для таких же рукожопов, как я. Так как у меня не нашлось дома почему-то красных теней, пришлось выкручиваться при помощи помады. Такой вот лайфхак небольшой вам. Красную помаду мне пришлось наносить очень осторожно, чтобы ничего не засрать. Из-за того, что эта помада, сами понимаете, мне пришлось ждать, пока она подсохнет. Для того, чтобы скоротать ожидания, я решила сделать свою корону. Для нее я взяла ободок и палочки деревьев, которые собирала с пола, или как правильно там сказать. В общем, ни одно дерево не пострадало. Сначала веточки я покрасила черной краской. После чего при помощи клея пистолета наклеила на ободок. Создание короны заняло у меня буквально 10 минут. Помада как раз подсохла и я могу приступать к следующему этапу. Это нанесение темных, а вернее черных теней. Я их наношу на внешний уголок глаза и тушу я тяну к внутреннему по складке верхнего века. Вроде пока что неплохо. Должна признаться, что когда я все это делала, то дико переживала и боялась все испортить. Подводкой я рисую стрелки, которые обычно занимают у меня минут 5. Но тут из-за волнения я елозила и все никак не могла приступить. Боялась все испортить, потому что, ну я правда, одним движением могу это сделать. Так что визажистом мне точно не быть. Черным карандашом я закрашиваю слизистые, причем снизу немножечко растушевываю линию, чтобы она была пожирнее. Про свои кустистые брови я ничего особо не буду говорить, тут и так все понятно. Докрасила, расчесала и готово. Я с ними никогда не запариваюсь. Я их и такими люблю. После бровей я клею накладные ресницы, которые немного подкрашиваю тушью вместе с моими родными. Кстати, для нижних ресниц я использую другую тушь, мне так больше нравится. Самое волнительное убрать клейкую ленту, потому что сейчас будет понятно, получилось у меня что-то толковое или нет. Вроде бы неплохо, мне даже нравится, не с рукожопила. Теперь сделаю немного контуринга при помощи палетки от NYX. Темным цветом я выделяю скулы и спинку носика, а светлым убираю лишнее. Последний этап это помада. Сначала я крашу губы красным, аккуратно прорисовывая контур. А затем добавляю черные тени, чтобы сделать губы мрачноватыми и приблизительно схожими по цвету с тенями на глазах. И вот такой вот макияж у меня получился. На мой взгляд, вышло круто и превзошло все мои ожидания. Я не думала, что у меня настолько круто получится макияж. Сегодня он у меня явно удался. И вот эта корона, это просто... Топчик. Напишите в комментарии, понравился ли вам такой образ. Лично мне кажется, что он крутой, но здесь нужно немножечко поменять другие линзы, но другие у меня почему-то где-то потерялись во время приезда, поэтому пришлось пользоваться вот этими. Ну а вы обязательно пишите в комментарии, как вам. Спасибо, что посмотрели мое видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравился этот макияж. А с вами была я, Тилька. Всем пока, до новых встреч!